Нашел, нашел три ящика тушенки. Понимаешь? Ну. Свинина, говядина, и все нак. Не там я ее нашел случайно так, наткнулся на них. Достал и а они хожу народу, он. О чем, чем речь-то? Народ не поймет. Нашел тушенку, где я нашел? Может на помойке ее нашел где-то еще, блин. Это уж никого не волнует, понимаешь? Ну, и что там, идейка-то и говорил, или что там было? Свинина была, говядина, индейка, гу гусятная курятина, и все. Это Баранин идет? даже была, да, я вот бараннину запустил. Это, это говоришь, в детском доме, когда был, да? В интернате. Да. А что еще интересного происходило? Люди ж будут твои анекдоты смотреть, им что-то о твоей жизни интересно услышать. Ну им от нас. Ну не знаю, спросишь mm -hmm. потом в комментариях, напишешь, надо им это или нет Мне интересно послушать, например Не все, Да чего находили?